Итак, всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня покажу вам один интересный проект. Проект э, довольно-таки свежий, он как раз сейчас начинает э, именно свое активное действие. И в принципе этот проект будет полезен нам, да, всем подписчикам, которые у есть на канале. Это вы видите, я страничку уже перевел, это будет э, тут уже идет заголовок, что то решение для каждого криптоинвестора. То есть идет именно направление, будет на платформу хостинговая у нас были похожие проекты их сейчас реально много эти ребята здесь у них есть свои э, поводы да они объяснят почему именно их платформа будет лучше чем другие почитайте посмотрите но в принципе обоснованно можно так сказать не буду это пересказывать это будет хостинговая платформа именно для мастер опять же общая платформа для мастер именно на вы можете скинуться площадка отдельная инвестиционная то есть и можете обмениваться даже мастер-нодами. Пока что у нас на канале такого не было ничего похожего, так что это, в принципе, интересно. Посмотрим, что из себя это представляет вообще. Да? То есть вот, можно даже посчитать сразу же описание. Все будет очень легкая установка. То есть одним нажатием мастер-ноды, любой абсолютно на данной платформе. Можете инвестировать опять же в проект. И плюс… В плане вот инвестиций, инвестиционная площадка, я прошу прощения, то есть хотите отслеживать вашу ноду, вашу монету, ваш проект, с которым вы работаете, он будет у вас здесь в онлайне, по нем будут всегда актуальные данные, то есть вы можете видеть сразу же свои награды, свои бонусы, с мастер ноды, просто с пост майнинга, неважно все это будет рассчитывать сама площадка, то есть процент, сколько вы заработали, сколько вы денег положили, сколько ну, сняли за день, за неделю и так далее, то есть, ну, в принципе, прикольно. Будем смотреть, все это большой плюс, то, что будет находиться именно на, ну, все на блокчейн, понятно будет, и интересно то, что будет обмен мастернодами, я не знаю, как это все будет выглядеть, то есть... Вот, смотрите, он, они будут здесь, для вас запустим мастер-ноды или общие мастер-ноды могут быть на наше обмене и ожидания специального покупателя. Вы можете как-то торги устраивать или обмен, выставили свою ноду, проект, где у вас она есть, соответственно, и попробуйте с кем-то поменяться. Не знаю, будет это работать, нет, я думаю, да, Ну, посмотрим, видите, что-то новое внедряют, ну, по крайней мере, я такого пока что не видел. Так, смотрим кошельки. У нас будут кошельки, естественно, под Linux, под Mac, под Windows. Что у нас здесь есть? Очень удобно то, что они показывают новый кошелек, в принципе, мастернода. То есть, прям в кошельке. В кошельке вы устанавливаете ноду. Все одним кликом, все чем быстро. Это круто. По крайней мере, я сколько монет покупаю, да, миллион кошельков. И постоянно слежу, мне не очень удобно. Я пользуюсь некоторыми платформами, не буду говорить, какими, да, мне... Есть что-то, что, что где-то удобно, где-то нет. Но то, чтобы мастер-нода стояла именно в кошельке, нет, еще не встречал. В принципе, это очень удобно. Но это в разработке, я так понял. Сейчас, если скачать кошелек, этого не будет. Можно посмотреть дорожную карту. Как мы видим, они с июля начинают вообще свое действие. В августе они уже основную команду свою собрали. Они, кстати, ее показывают. Мы ниже посмотрим. И они создают сайт, делают белую бумагу, разработка самой платформы и делают мастер -ноду. Здесь будет мастер-нод, она стоит 10 тысяч монет, мы посмотрим это. Сейчас по цене не могу даже вас сориентировать. Еще забыл сказать, что проект уже, ну это в принципе, давайте по белой бумаге, когда будем идти, уже об этом скажу, там это будет написано. И смотрим, у в декабре планируется в следующем месяце э, платформа э, мастер естественно, шарит нот. Uh, Все, в общем, связано с платформой, будет развитие платформы, соответственно, доработка чего-то, что вдруг не работает. Uh, бета-версия будет самой ну, Это так, декабрь. я прошу прощения, я не, это сейчас бета-версия мастерноды, а декабрь уже вот я не то посмотрел, да? И смотрим, что они будут дорабатывать платформы и так далее. Январь, февраль. Ну, я не знаю, стоит ли забегать сейчас наперед. Главное, чтобы он стартанул нормально, чтобы была нормальная цена на рынке. Предпродажи, я так понял, вот будет уже вот на днях у нас на бирже. Сегодня, завтра, до 19 числа не появятся. Сегодня, кстати, смотрел анонс самого да, человека, с кем я общался, с самим администратором одного из администрации. Он прям... Ребята, если даже услышите от меня, не вздумайте на CryptoBright брать их монеты, потому что они свапаются... И проект уже был, там есть монеты, они старые, они будут свапаться. То есть их нельзя покупать, потому что они ничего особо не стоят. Предыдущий проект, к сожалению, да, там были мошенники и об этом позже. Э накрылся он в итоге. Монеты есть, но вы их не покупаете. Вы их покупаете только тогда, когда они появятся на криптобрайдже Это до 19 числа, насколько я знаю, там, до, до 11 -го. Тогда уже да, их можно будет брать. То, что сейчас там есть, это совсем не то, вы не ошибитесь. Ни в коем случае. И смотрим дальше уже кошельки. Ну, я думаю, нам не стоит сейчас полностью смотреть дорожную карту. Мы видим полностью их команду, которую они себя показывают. Можете ознакомиться, посмотреть администрация, руководители, директора, кто занимается мониторингом и так далее. Это все понятно. Советники их. Технические параметры. Это ясно. У нас здесь будет как и майнинг, так и постмайнинг. То есть здесь удобно. И, в принципе, здесь очень справедливая награда. Именно для майнера очень будет круто. 45% она будет ежегодно снижаться. И 50% награда будет идти именно с мастерноды. Цена мастерноды, как мы видим, 10 тысяч монет. Сейчас по цене, к сожалению, не сориентирую вообще никак. Время блока 1 минута. Ну, в принципе, почти стандартная И они 5% все забирают. Примайн. Это нормально, в принципе. Залистятся они CryptoBrights, CoinExchange. брать CryptoBright уже прям совсем на днях. Это все можно будет посмотреть. И, в принципе, здесь это для майнинга все пулы, посмотрите. Здесь часто задаваем вопросы, сразу ответ, что такое. Да, это, опять же, они показывают, что они ориентированы на услуги для криптоинвесторов. Естественно, что вы можете с этой платформой это только на это, в принципе, ориентированы. И, я думаю, однозначно вам всем будет это интересно, так что чекайте, смотрите. Не знаю, опять же, то же самое пересказывайте, я сейчас не очень хочу. Проект, знаете, чем хорош, почему именно его, потому что есть очень похожих да, показывают, потому что, во-первых, вся администрация показывает себя, они реально будут вот открыты, да, никто не прячется, это ни в коем случае никакой не скам, потому что, знаете, сейчас у многих есть сомнения постоянно, очень много сейчас мошенников в последнее время, здесь я надеюсь, что нет, и думаю, даже со старта, вы видите, будет хорошая цена. Они нашли все-таки инвестора, кто распонсировал эти проект, они им занимаются и, соответственно, очень... Ну, представьте, да, если раз уже ну, он соскамился, второй раз, я думаю, такого уже не будет, потому что, ну, это будет просто нереально. Полностью подменялась администрация. Вот мы открываем сейчас белую книгу, белую бумагу, мы сейчас ее можем посмотреть. А, здесь история, в принципе, идет в самом начале, старый проект TARGO, да, но вот тут идет о том, что разработчики просто исчезли. Люди вложились в проект, он показался интересным, они просто исчезли. Но все же некоторые инвесторы решили продолжить проект, вложили деньги. И вы сейчас видите, что все-таки платформу доработали, платформа, я сейчас не могу показать, а она будет. И на самом деле идея правда интересная. Я думаю, есть люди, они нашлись, которые захотели развивать, которые захотели вложить все деньги и верят. В принципе, наш проект, который мы сейчас рассматриваем. И здесь опять же идет у нас, мы это не будем смотреть спецификацию. То же самое, в принципе. Дорожная карта. Здесь опять же можете почитать. И классно, что бумагу вообще перевели. Она есть на русском, но переведена очень хорошо. Ну, они показывают, с кем они, в принципе, сотрудничают. Э -э они не делают упор на то, что у них IT-команда большая, нет. Они ориентируются на другую, потому что конкуренция, в принципе, создавать похожие платформы очень большая, да. Они больше берут свои идеи именно интересные, своими услугами, спектр услуг, которые они предлагают именно у себя. Думаю, они смогут многих заинтересовать, почему бы и нет. Но, на самом деле, если посмотреть, это действительно интересно. Дорожную карту сейчас не обязательно смотреть. Здесь вот вообще вступление о платформе, что она из себя представляет. Ну, мы уже много таких смотрели, не думаю, что стоит пересказывать именно каждую. Здесь идет, они рассказывают, что такое, в принципе, мастернода, да, и идут дальше описание я не знаю хотите почитайте я оставлю ссылочки обязательно думаю кому-то будет интересно почему бы нет ознакомитесь по данному проекту что мы в итоге можем сказать что неплохая будет платформа хорошая команда в принципе проект реально про спонсирование дают свои деньги они не со всего собирают ни в коем случае не дают свои деньги за все биржи они везде сейчас залезятся с тем, что проект уже был, монета старая там где-то остались, у них цена изначально будет, я думаю, не низкая. Не знаю, сколько сатош, там до 20 тысяч, наверное, будет за одну монету. Цена на бирже, в общем, продаваться, покупаться. Я не знаю, сколько примерно это будет стоить. Но думаю, что старт будет очень хорошим. И думаю, рой будет высокий, в принципе, если возьмете мастернут. Думаю, можно этим заняться по майнерам, естественно посмотрите все пулы. Я, ребята, опять же, не касаюсь, я не занимаюсь майнингом, но у нас, я знаю, есть люди, кто это смотрит и кто именно ищет постоянно майнинг, да, проекты новые, где можно реально поманить и где монету можно будет хорошо продать. Это как раз для вас, потому что цена будет высокая, высокая, не знаю, с чем сравнивать, но высокая. И смотрим, опять же, кошельки идут для телефона, ну, я не знаю, платформа будет работать на телефоне, нет, думаю, да, потому что уже почти везде кошельки, это все биржи, то, что у нас будет, будет график еще, CoinExchange, брать уже сейчас, майнинг пулы, остальные пулы, все ссылки это будет, это указан дальше, их не план, в принципе, просто здесь, я думаю, не стоит это все читать, так, кошельки, опять же, под все, о чем мы говорили, а база решение будет полностью бесплатным. но ну, видите, как они все делают. Они вообще изначально все будут показывать. Минимальная будет комиссия в дальнейшем, даже за пользование самой платформой, если мастер-ноду у них размещаете, да. Либо пользуйтесь услугами там, обменом ноды, либо мониторинг своей своего проекта, своей монеты, своих нод других проектов. То есть минимальная будет плата. Не знаю, чем они замотивированы, в принципе. Замотивированные, но ну, я имею в виду то, что не огромные будут налоги. Ну, посмотрите, прикиньтесь, кому как удобно. Думаю, в принципе, на этом можно уже заканчивать. Смотрите, как бы, ребят. Очень интересно. Тем более, подождите, пока появится на бирже. Сами убедитесь, то, что я сказал, что цена будет очень хорошая. И то, что люди реально будут брать и ноды, и будут здесь манить. Думаю, вас заинтересует. А так, всем профита, всем пока. Все вопросы, пожалуйста, в комментарии. Мне можете писать в личку. Все, до встречи. Все, всем пока.